Победите, братан, что-то поляет. У меня взорвалось. Все, потом, Ай, блядь. Ой, Мы уничтожили да, отряд, братья. Да, да, да, да.